Друзья мои, вот вам контент. Мы к человеку сейчас приехали э, за 40 километров. Сейчас на камеру вы не против, да? Нет, я не Ну, отлично. Нет, ну кто-то бывает против, поэтому. Это пипец. И причем время. Время без 10-10. Вечера. Ок. Вы не против? Я на вас микрофончик прицепил, чтобы было лучше видео слышно. Тут не будет давать. Так, куда-нибудь. Надо посмотреть, хочу за канал у вас. Глобус Мото Сейчас. Мы просто хотим, чтобы контент был хороший. Куда зацепить можно? Давайте Значит, сюда. Я вот могу вот так, вот, Куда-нибудь да, да, да. вот так, Куда вот так вот. Да, без проблем. Спасибо. Приятно, когда люди понимают. Соответственно, все с вашего позволения. Вы еще можете мне антирекламу какую-то дать? Почему? если вам что-нибудь не понравится. Если мне не понравится, то я выложу его тогда, когда вы его продадите. Логично? Зачем мне нужно делать антирекламу? Мало того, мне выкладывать в сеть мотоцикл, который например продается я просто снизил цену за все что это за все то что мне как бы mm -hmm. Ну, я считаю что ниже уже снижать некуда у mm -hmm. меня стояла цена с ну с учетом торга mm -hmm. вот цепь звезды и задний баллон перед тем как я продавать я его полностью привел в хорошее состояние я в этом сезоне практически не ездил mm -hmm. и я Когда его завел, у меня он начал что-то поддымливать, вот, в общем, кокорбы синхронили, все почистили, и что еще сказать, ну масло поменяли, поменяли пере передние и задние колодки, они новые еще не притерлись даже, вот, то есть мо мотоцикл как бы готов к сезону, и за, за него мне не стыдно, угу. за все косяки я все покажу, как бы, какие угу, так, с вашего позволения можно как-нибудь опять к вам подойти? Я сейчас просто немножко микрофон перевешу ниже, потому что переклип, переклипился Я его ниже повешу, можно? Угу. Тут сейчас прям сильно и просто лучше перепроверить несколько раз, чем потом. Спасибо. <звы> так, я смогу его немножко откатить, да, в сторонку? Коля, ты, может, тебе тоже дать что-нибудь в руки? Давай. Дать тебе в руки? Не проблема я будет. тоже поснимаю. поднимать Да, <свеч> пожалуйста. Вот так вот я продаю мотоцикл. Приехала бригада съемочная. Бригада <свеч> съемочная. <свеч> сразу сразу уже с фургончиком. На меня повесили. Микрофон. Называется. Как называется? А, а Глобус мото Глобус мото -мот". а Что вообще? Какая основная? Ну, Цель канала. Она показывает, как вы подбираете. Точнее, на канале показывается, как вы подбираете мотоциклы людям. Ну, как мы подбираем мотоциклы людям, как мы их ремонтируем, как мы их обслуживаем, какие надо покупать мотоциклы, какие не надо покупать. Mm -hmm. Нас на видео снимают, вон тоже, видите? Да, да, да. Вот. А... Так, а можно документы у вас попросить? Документы. Mm -hmm. как, какие именно? ПТС. СТС? ПТС? птс, ПТС Да, да конечно. А он у вас получается итальянец, да? Ну да. да. Они как бы все итальянцы. Так, он холодный абсолютно. Тут не отломано, но откручено. Так, резинки здесь нет. Еще были эти. Я поменял слайдеры, потому что слайдеры были затертые. Ага. То есть он еще. Ну, как Вы имеете бы... вот эти слайдеры? Да, да, да. Ага. Вот это из последнего, что я делал, я просто рассказываю. Угу. Крышку вы поменяли, да? Что именно? Крышку. Не, я не, не делал. Это накладка. Нет, это. А, это накладка, да? Так. Это типа тюнинг накладка, это крышка родная. Это тоже ваш, да? Нет, это а, не это мой другой, это, товарищ вы говорили, да. Не... Так, ПТС-ка можно, да, попросить? Да, да конечно. конечно, спасибо. Так, ПТС. И у нас три владельца. Я... Смотрел по базам, вы же мне скинули ВИН. Да, да, да, конечно. Я посмотрел по базам, три владельца, никаких ограничений нет. Кстати, за это вам огромное спасибо, что скинули. То есть, знаете, обычно там не я не буду, я не могу. Ну, я не то, что не, не, не, это не могу, но ПТС, сам, фото, фото ПТС я вам не стал кидать, можно сейчас через э, ПОВИН mm. все посмотреть. Не, И, нет, я понял, И мне просто было интересно последняя вот конечная надпись. Вот это, то, что вы мне скинули центральный акциз на это можно, это важно. Потому что э, я приезжаю к людям, тоже говорю, ребята, у вас там, ну, ПТС, у вас оригинал? Да, оригинал. Мы приезжаем, а у него как бы новая ПТСка, он второй владелец, и уже написано здесь ГАИ. Mm -hmm. То есть как бы уже выдано, то есть она уже выдана как, как дубликат. Сейчас дубликат, штампик не ставят, а, потому что сейчас немножко по-другому это вся выдача идет. Но по факту это как бы дубликат, это уже Видимо, она либо была заполнена, либо была утеряна, либо там пришла в негодность, и выдают, выдают новую, получается, по Понятно, да. Но я на самом деле по дубликатам вот, по себе сужу, что, в принципе, если вот там просто было много владельцев, ничего страшного. Это, это ничего нет. страшного, просто вопрос почему. То есть либо много владельцев, э, насколько это плохо, или как часто это меняется. Ну, знаете, как бывает, там, например, пара, там месяц все скинул, второй месяц скинул, третий месяц. Ну, может... ну да, я знаю, бывает по 60 владельцев там машин, да, да, да. это может да. понятно. Может быть, это, у мотоцикла, там, например, плохая история, там, либо еще... Ну, он плохой там, да? Человек купил, понял, что а, не подошло. И все и выкинул. Так, ZDCPC. ZD 7, есть. Номер двигателя. Заметили, да? Я не снимаю на этот на видео. А, да, это да. птс я не снимаю. Но, на самом деле не заметил. Сейчас вот Ну, я не снимаю птс Я Мало ли, фамилии, зачем это нужно. Ну, согласен. Так, а, номер двигателя p 250 е А тут номер двигателя другой шесть пять а да тот извиняюсь да извиняюсь <смех> не надо меня так угадывать я на учет наверное не а встал. тут и, и, какие цифры какие-то странные шесть восемь шесть восемь ноль пять два три да да да тут просто не, ну, некорректно написано в самом птс все номер двигателя совпадает в смысле ПТС. Так, а центральная акцизная это можно? Три владельца. Все вопросов больше не имею. Так, у нас владение было 13 год. Потом идет пере перевладение. Кто тут? Какой год? Перевладение. Не вижу. Он не ставил на учёство. Стал... четырнадцатый год и получается вы с 14-го года, да, на нем? Получается 16, так, 16. я не буду вам брать, я точно не могу сказать, я потому что, ну. А вы Алексей? Да, я Алексей. Я, я понял. Я Алексей. Я просто не увеню, Здесь темно не видно, поэтому я спросил. Это ваш, получается, да? Это вы. Я владелец, да. Да, вы здесь написаны. Так, что вы говорите, вы на нем делали? Я на нем ездил на работу. Много накатали? Не знаю, мне кажется, тысяч 10 или 15, угу. а может меньше. Ну где-то так. Я а Можно не... вас ключики попросить? Не засекал, конечно. Ну, то есть, примерно не помните, да, сколько было, когда купили? Э -э честно, не помню. Самый прикол, хотите, расскажу вот так вот Конечно, для... хочу. Для сюжета. Э -э я выбирал это себе Харнета, штука. потому что ну, это был мой первый как бы, мотоцикл, который я себе ну, uh -huh. ну, по почитал, естественно, как все понял, что типа, вот, ну, что-то типа того мне и нужно. Uh -huh. Ну и в общем выбирал, выбирал, выбирал, выбирал, позвонил, договорился встретиться и оказалось, то, что продает мой знакомый, uh -huh. которого я уже давно знаю по другим совершенно, не по мото, так сказать, тематике. Uh -huh. вот. Ну и закрутилось, завертелось, вот так вот, собственно, он мне все рассказал, ничего не скрывал. И, собственно, я у него приобрел этот мотоцикл. это у вас первый мотоцикл? Да. И как первый мотоцикл, как, как, что скажете, как первый владелец первого мотоцикла? Такого? Я могу сказать, что он, по крайней мере, не, не, не такой опасный, как вот бывают. А, то есть, если на нем откручивать, то обороты в основном, когда уже больше 5-6-7 тысяч, уже он начинает как бы резу подрывать. На низких оборотах он так резко не подрывает, соответственно, он из-под тебя не выскочит, как какой-нибудь mm -hmm. мотор там. Я просто на самом деле на мало ездил в моделях, вот. но вот для меня показался этот оптимальный для города, потому что он весит даже на 20 килограмм легче, чем у четырехсотка. Казалось бы, вот у четырехсотка. У него рама немножко другая. Я могу его немного выкатить сюда? Ну вот, бишь... Ну да, да, да, аккуратненько, конечно. Вот. Мне просто, чтобы в пробках не стоять, я вот на нем передвигался. Ну это сюда. да. Так что, ищи. тесноте но не в обиде а вы по ну, пробках в смысле по москве или здесь по москве конечно ну, в москве в москву ездит работать да на работу ну я и жил на тот момент в москве сейчас ага. я немного перебрался вот а что будете брать себе ну на самом деле у меня ребенок и финансовая ситуация. Поэтому мне сейчас. Так бы не продавали, да? Мне не до мотоцикла, да. Я на нем ездил, как бы ездил. Здесь то есть он хорошо. все с ним нормально. Я говорю, вот я этот сезон даже не ездил, потому что тупо вот просто ну некогда мне было. Угу. Вот и все. А когда завел, то есть я его завел, то вот в начале лета, получается, смотрю, он поддымливает. Угу. Вот. Ну, и это то ли бензин хреновый, то ли от, там, как бы, ну, за большой период времени он не заводился, что-то там не так было. Плюс mm -hmm. я за все время владения ни разу не синхронизировал карбюратор и ничего mm -hmm. не делал. То есть он, если там, грубо говоря, придерживался такой, э, как сказать.. Ну такого принципа, что если не работает, то не мешай работать. Не работает техники пока, да, и она не подведет, не, не мешает технике. Вот да. и некоторые лезут, знаете, там касаются. Вот не нужно это вообще это делать. Вот. Вот это вот очень крутая штука, я не знаю, где вы ее купили, или она такая вот идет тюнинг такой, либо это в стоке такой. Короче, это для подката продается, видимо, специально отдельно, потому что я впервые вижу Хорнет вот такой вот, вот с таким подкатом в наличии в Москве, потому что это вот подвилочный uh, подкат, короче. Так, потертость раз, потертость раз. Есть, вон смотрите, сразу показываю и рассказываю, на Вон байки. видите слева крышка, крышка, крышка, крышка, крышка вот эта вот, на, где за слайдером, сзади слайдера крышка. Вот это вот. вот. на ней да. есть потертость Я и, и, все, и да. на ней есть микротрещина. Может быть она иногда влажная, быть, вижу, вот. да. но... Ни на что это вообще не влияет, на уровень масла ничего не влияет, и я, вот честно признаюсь, я так эту крышку и не поменял. <с> Вот. Цена оригинальной запчасти около 5000 рублей. Я в курсе. 6200 она стоит, Это крышка. Вот, да. Сразу про это тоже рассказываю. Но говорю, что я проездил сколько, вот если вы посмотрите, там, по ПТС, mm -hmm. 3 или 4 сколько года. Сколько доливали масла вот так вот, вот, ну, хотя бы примерно от замены до замены? Ни разу не доливал. То есть оно всегда в уровне, да? Он всегда в уровне, да. И более того, он не дымит, не, не коптит. То есть вот, которые люди приезжали смотреть его, они... Приезжал, кстати, тоже один подборщик мотоцикла, только без камеры. Ага. Вот, Он ну, он как бы разбирался, я видел, что он прямо в технике разбирается И он, мы дали ему прогреться хорошенечко Вот. И он даже в осечку покрутил И, соответственно, из выхлопной uh -huh. трубы, из прямоток, там даже ну, на руке ничего не осталось Я понял Никакой сажи, ничего Оригинальный Вот То есть он в таком виде, как и был, как Ключики я его Ключики можно попросить, да? Ключики, да uh -huh. Завести хотите, да? Нет, я еще даже не собираюсь это только разогревать. Ну, главное, чтобы не очень долго, потому что мне, на самом деле, побыстрее бы, завтра на работу опять. Я понял. Ребенок болеет у меня сейчас. Печально. Когда дети болеют, это ужасно. Да, ужас. Мы намучились очень сильно. Уже больше месяца проблемы просто. Бак чистенький. Ржавчины не вижу такой, что прям. Но запах в пятом, да, заливаете? По-моему... Да, пятый без этого, без без, без без всяких вот этих модных ну, названий. Ну я как бы короче. да, ты, ну просто попасть. Все, все, все, все, потому что да, я последний раз когда мастера забирал мотоцикл, он сказал, лей пятый обычный, вот угу. без, вся, без всяких акта, без ну, всяких да. там, это не реклама. Вот про хвост я вам рассказывал, видите, да? Давайте я открою. Да, вам, или вместо, И давайте ему, ладно, сейчас я сам туда что хвост видно, что он красился и красился не, не так, как бак он выглядит. Так, а как он? Вот, да, правильно, правильно, да. Вот так. Надо Тебе... поддернуть его сильнее. Угу. Вот. Новый, угу. кстати, аккумулятор вот, вот в этом тоже сезоне, потому что я старым крутил, крутил, крутил, угу. но... Новый аккумулятор и Дельта, по-моему, называется. Но они живут, сами знаете. Три что. года. Вот. Дельта, в принципе, пару лет точно живет. Так, антифриз у нас есть. Тормозуха. Тормозуха нормальная. Цвет, кстати. Меняли тормозуху? Конечно. Наверное, он менял, если я не ошибаюсь. Мне поменяли... Это в смысле в сервисе вы имеете в виду? Да. Ага. Ну как сервис. Это хороший и известный человек в Москве. Я просто не знаю... Э, как вам его? Ну не знаю. Я сейчас точно не скажу. Но вот я ездил забирать это с Вау было. Вот. А можно вопрос? Вы да. ездите у вас сюда, ключ, да? Торчит. Вот это, да? Вот да. Это. Что мне интересно, чем так поцарапана была траверса сильно. Не знаю, Там может другим, быть другим брелком каким-то. У вас этот брелок сюда, да, был? Это моё, да, угу. это мой брелок. Вот это товарищ, я так понимаю, вот это он все он типа крутил, вертел, ключа наверное не было. Вот и руль, кстати, на И проставка руля стоит. Да, руль вижу. другой, руль. А, я б... вижу. Да. Ну, короче, в оригинале он немного немного другой. Угу. Вот Вот. А Я вы получите, помню, так, он и купили, его, да? уже? Он, да? Нет, он, он как бы делает то, что не шире, не уже. Он там другой здесь. Он, он там, по-моему, более, вот, в стоке он, он идет более такой. Плавный, да, и он, наверное, он, вот. он, он здесь идет с переходным сечением, потому что это вибра убирает вибрации, получается. А этот, ну, а там простой руль обычный идет, он 22. -й. Здесь идет 26 на 22, если не ошибаюсь. Ну, с переменным сечением. Это специально сделано тоже вибрации убирать. Так, ну, просто тут что-то крутили, крутили крутили что-то тут было может чуть назад его можно нормально там прохожу сюда бы попасть мне фара оригинал А у вас еще стекло есть, да? Да, есть стекло, но не здесь Труба, uh -huh. труба есть выхлопная, uh -huh. не здесь тоже. Ну и А Не здесь кофа. как далеко. А? Как далеко. В тушено. Обалдеть. То есть, видите, еще одна проблема, собственно, чтобы мы с вами сегодня как-то это сделки ну повернули. Так. Да? Ну я завтра не буду в к сожалению. Диски. Мне кажется, менялись, наверное. Болты как новые. Так, резину, вы говорите, новую ставили недавно, да? Ну как недавно? В каком-то. Вот как я как его забрал товарищ, я перед зад поставил. Вот. Так. Я ну, еще менял тросик газа и тросик сцеп, э, сцепления. Ну, точнее, тросик год. газа. Там два идет. Плюс угу. обратно. Здесь есть небольшая ржавчинка. Вилка не течет. Вилка не течет. Так, подвеска. Вижу, что мотоцикл до идеала далеко. Печально, конечно, это. Но ну, имеется в виду, что... Ну, как бы у нас и не за 280, да? Нет, он стоит по, по низу рынка. Я вообще почему и говорю, да. Ну, как бы сейчас посмотрим. Ну, тут просто видны падения очень. Вот здесь, вот, например, проставка не родная стоит. А, может быть даже где-то что-то, руль там, соответственно, был гнутый а... Поэтому поставили этот, плюс ко всему проставка руля это подрост Но как бы вот здесь вот какие-то потертости, ну понятное mm -hmm. дело Тут на солнце долго он стоял Вот, диски я честно не могу понять, но они просто, они почти как новые, реально То есть, ну, здесь пробега, я думаю, километров, ну может быть, 80, наверное Сколько у него пробег? То ли 50, то ли 60 тысяч на приборке Ну, я думаю, здесь все равно больше вот, можно, да? Вы не против? Ну только заводить давайте я буду, просто а, я знаю. Да, как пожалуйста. Завести, да? Я, ну да, заведите. Надо сначала подсос, сцепление и. Но он давно не заводился, больше месяца, наверное, не заводился. Так. Вакцина он стоит, да? Да. Можно попросить вас вот тут желтый пистолетик дайте, пожалуйста? Угу, сейчас. Он сейчас должен зайти. Странно. Можно я попробую? Да, конечно. Поль, подержи Можно пистолетик. попробовать газов, не знаю, чуть-чуть не, не, не, не надо. Он газу? давно стоит. Не надо газу. Мы убираем вот так. продуть надо. Да. Все сейчас два туда работа. Ну сейчас он, наверное, разогреется чуть-чуть. Не работает вообще первый цилиндр. Самый главный первый цилиндр и не работает. И четвертый работает через два раза. Лучше не подгазовывайте, еще хуже будет. Ну не знаю. Не меня... пробуйте, пробуйте еще. У меня заводился. Сейчас он после. Все, все, все, оставляйте. Все, сейчас третий, четвертый, первый включится, все. Все, первый включился. Второй уже. Третий уже. Четвертый уже. Вот сейчас второй первый. Он стоял долго. Я понимаю. Здесь у нас не оригинальная крышка, соответственно падение направо, соответственно ручка отломана. Ручка при вас была отломана или вы такой купили? Такая ручка. Да, была такая, да? да? да. А. Коля там задыхается. Вот иди в ту сторону. Нет, зеркала не оригинал, я не знаю, что это, но какие-то оригинальные. Мне кажется, они не отсюда. Кстати, да. Подваливает бензином, конечно. Бензином подваливаем. Сейчас он вы. вы... Конденсат, мне кажется. Нет, то, что еще и бензином подванивали. Конденсат, да, и бензин подванивали. Нормальный запах пошел. Сейчас он чуть нагреется. Хотя бы градусов 40 покажет. Можно будет погазовать. Чуть уберем. Послушаем как работает. Послушаем как работает. Что у нас тут по на температуре? 7 градусов. Сейчас послушаем. Что у нас со звуками. Обычно на подсосе держу, пока у него ну, нет. Не... Сейчас я именно для этого я и слушаю специально. Я слушаю, как он работает на пониженных оборотах. Вот то есть на сейчас, холодную. Он сейчас... сейчас самое интересное, да? Ну, сейчас, кстати, звуки перестали всякие подшипниковые звуки. И вот сейчас. Слышно прям как работает мотор Все клапана сейчас можно услышать Пока посмотрим расходники Цепочка Звезда Sun Stars. Цепочка у нас Непонятно кто Цепочка вроде более-менее свежего смотрится а -а -а. Слайдер Отсюда я ни хрена не увижу Но вроде Нормальный такой слайдер цепи. Дальше Здесь откручено Не обломано, это очень хорошо Может даже новая здесь ну да падение было как мы видим так лапка переключение кпп не сильно стертая радиатор самое главное всегда бьется приборку мы посмотрели а вот эта вот заглушка, вот эта крышка, ее вечно никогда нет. Это уже стоит тюнинг, скорее всего, было падение, и ее зацепили. Шланг похож на оригинал, не вижу надписи пока. Крышка вот эта тоже крутая штука, потому что, видимо, тоже было падение, и, видимо, уже зацепили. Хвостик, наверное, крыло. Крыло вот здесь было подломано, я показал. Так-то вроде все неплохо. Сейчас показалось 47 градусов, убираю подсос. Он работает сейчас без подсоса полностью. Розетка 12 вольт фигня полная, выкинуть А, а сколько ключей у вас? Два ключа? Отлично, два ключа я микрофон уронил Говорил кому-то сейчас Что-то микрофон у меня висел Возможно будет попросить, если да. что замазать логотип, а то я боюсь, что у меня на работе Там если не на ютубе, вашего логотипа Увидят, что нас не очень воспринимают это. так ну вроде все пока мне нравится сейчас попробуем его разгазовать и все ты со своего решил тросик газа я его потянул ручки не оригинальные а грипсы и соответственно вот это вот это не грузики это затычки извиняюсь, а сколько там сейчас градусов например? 58. Сколько? 58. А, ну уже можно. Уже можно, я, я механик. Но я на всякий случай. Я понимаю ваши опасения, пришли какие-то хрены, снимают видеокамеры, я понимаю, поэтому я не против. Ну просто я не знаю, не знаете, как вы с техникой обращаться или нет. пока нареканий я не вижу в принципе можно рассмотреть его к приобретению за такие деньги я думаю это нормально так тут требует некоторых вложений конечно же попробуем сейчас конечно, торгануть упоры мы смотрели тут все нормально ржавченко это тоже такое себе действие вот, аппарат 2005 года поэтому это несколько допустимо смотрим здесь здесь упор у нас тоже целый не отбитый смотрим. а там, там его шторка. надо включить там шторка стоит да? а, я не надо... знаю и смотрите включить его и подождите он прогреется и будет Буквально минутку надо подождать. Я вижу, вижу, вижу, да. Поворотники, О, смотрите, сзади.. Вместо поворотников они встроены уже в зад... За... задний стоп... стопарь. Оригинальный есть поворотник? стопарь? По-моему, да. Но, как правило, ДПС при постановке на учет не... Не-не, я просто просил, как, как бы... Ну, каждому свое, знаете, это дело вкуса. Вот он что-то подсирает, я забыл совсем тоже. Но это вот сам вот этот... А, дин... Как он, не динамик, к клаксону. Так, я разгазую, да, на все? Ну, аккуратненько. 47. Сейчас 47. Ой, 74 в смысле. Давайте еще, пусть погреется точно. Корбы подсирает Надо будет все-таки корбы чистить, смотреть Корбы подтирают, То есть если вот я вот делаю ну, Перегазовку, то он начинает подтупливать Он здесь задумывается На 7-8 начинает задумываться Ну в принципе как-то так Ладно, все, выключаю Коля, что скажешь по этому поводу? Ничего не скажешь, почему? Или не надо брать? У да, меня барабанная только столько. Всего. А там что-то у нас масло льет, да? Там что-то у нас масло льет снизу. Потекло? Да, снизу что-то потекло. Иди сюда. Что-то здесь. Куда-то что-то сычит. Так, вот этого не было ничего. Вы мне там не раз не поломали ничего. Может да, надо было его душ... погреть подольше? Все поломал? Нет. А можете его еще раз завести, я посмотрю. Ой, сейчас вылезу отсюда. Льет прямо, вы да скажете? Да не льет, нет, там просто что-то подымливает. Будь, будьте любезны, сейчас я... Заведите его, да, и погазуйте. Может, там просто нагрелось вот то, что старое масло было, скорее всего. Когда вот... меняли масло? Ну вот, как раз недавно. А, заводите. Так. А не надо подсосывать горячий. И погазуйте чуть-чуть. А еще? А еще? А, нет, нет. Это, это, видимо, я начал газовать, выключайте. Начал газовать, начала прогреваться труба. И в трубе вот там, видимо, где-то маслица оставалось. там или что-то, может быть, битум остался. И он начал сразу дымить. Вы меня напугали, Не, Нет, нет, нет. Потому что я только, его, блин, вложил тридцаточку, чтобы это... А что делали? Ну вот говорю, синхронил карбы, поменял колодки, ага. чтобы элементарно можно было на нем ездить, и он А синхронил у, у кого? У знакомого своего, ну, да? Ну да, да, да. Просто мне кажется, у него затуп идет. либо свечи надо поменять, не знаю, не меняли свечи? Он чистил карбы вот... Просто из... затуп у него примерно 7-8 тысяч, он начинает затупливать, выкидывает много бензина, а потом начинает только подниматься. Там либо из-за свечей, либо корбы немного... не. Свечи нет, я менял. Не в этом сезоне, а вот в прошлом. То есть, когда я до понял. этого. В этом сезоне, я говорю, я практически не ездил. Я на угу. его завел, он начал подтопливать, и я поехал его делать. Хорошо. Собрал денежки. Так, что скажете по цене? По цене он стоял 225. Сейчас по цене? По цене, вот сейчас без торга я отдаю по этой цене. 190. 199 стоит, чтобы ага. попадали люди в поиски, ага. которые до 200. Ага. 190 заберем мы его? Нет. А бы... Я не буду вообще скидывать. Ну, я почему вы... спросил, мы 190 сейчас заберем его? Нет. Я понял. Ладно, давайте заберем его за 199. Два ключа у вас. Ну у меня не с собой второй ключ. Ага. Вот. Когда мы это сможем забрать? Сегодня сможем? А, сегодня все мы не заберем точно. То есть, а, по крайней мере. Ладно, все. Это... Друзья мои, вот вам контент. Мы к человеку сейчас приехали а, за 40 километров а, в Зеленоград. Для того, чтобы купить мотоцикл, человек не хочет. Он думал, я бы думал завтра, послезавтра, думал, вы подумаете, думал потом. Короче, сейчас сами все увидите. Мы этот мотоцикл не забрали. Это пипец. Все, да. все дополнительные вот эти вот причиндалы мы угу. сегодня точно не заберем. Ну, вот, а, да, а мы сможем потом их как-нибудь забрать? То есть под честное слово, или как это будет вообще? Ну, да я так вопрос, понимаю, человек нет, не, не, просто вы могу. Я бы все вам отдал сразу, как без спешки, вот без такой. Мне, честно, вот не нравится так сделку проводить вечером. Я бы даже, не, наверное, не согласился. Почему? Вот. Сейчас, то есть мы приехали на машине, нам сейчас надо уехать, а завтра приехать снова на машине? Ну... Ну как-то так, не, не завтра, а послезавтра я смогу Вообще хотели бы сегодня его забрать, потому что мы на машине уже приехали для этих Да детей. я понимаю, вы же, а вы же не предупреждали, что вы приедете А я не если... думал, что мы его не заберем, то есть именно потому, что вы не захотите Я просто ехал сюда, я уже был в надежде на 90% того, что в принципе мы едем за более-менее стоящим аппаратом То есть мне главное, чтобы он был в состоянии примерно, ну чуть получше я вообще ожидал, конечно Но как бы то, что он завелся и работает тихо, нормально, ровно то есть как бы. Но вы поймите, что он долго заводился, потому я что... Не Поэтому вообще переживаю. А сколько? Вот я его последний раз, даже больше месяца назад э, заводил. Пока он вот эти разницы температуры... Мы сейчас пока... говорим не о том, что он заводится или нет. И брать мне его, не брать. Я говорю о том, что я его беру, а вы говорите, что вы сегодня не готовы мне его отдать. Ну, конечно. Я, я не ожидал такого просто. Это пипец. И причем время. Время без 10-10. Вечера. Ок. Ну, вы, вы сами разрешите, поймите. Не, а нет, что, что понимать? А, ну, мы приехали за мотоцикл, 10, мы вечер, готовы да. его забирать. Коля, что сейчас было, объясни мне? Чё, нормально, человек испугался? Это нормально? Чего он испугался? Того, что испугался, что приехали два амбала, блядь. <laughs> Говорят, мы заберем твой мотоцикл. И чё? Дадим тебе деньги. Ну, мы дадим ему деньги. Ну, мы дадим ему деньги. Ну, он такой, ну, как бы, видишь, у него просто сделка купли продажа Вообще, походу, ни разу мы не, не были, наверное. Ну, возможно, да. Видишь, он даже купил мотоцикл, оказалось, у знакомого. Если мы сейчас встанемся куда-нибудь куда Я тебе слеплю, сонарезы. Ну, короче, я немножко ва** Патрик, что? Чё? чё это было сейчас, я вообще не пойму Какого хрена, чё, Нормально. Что происходит Это нормальная реакция так, а я, человека я не сюда больше, Это нормальная реакция человека, Патрик Человек ва**, он не хочет Он не ожидал, что он продаст мотоцикл С да? Вот, первого раза, за да? 5, ну, не пять минут, конечно Это было не пять минут Это было совсем не пять минут но он не ожидал. Ну и во-вторых, все-таки мы вдвоем очень, ну, достаточно, как он называется, бригада бригадах. ну, солидно более чем. Особенно в ночи, особенно с автобусом. С он, камерами. Он, он радуется, что вообще его отпустили. И без денег. без Ну, в общем, я не знаю. Я честно, я ни хрена не пойму, что нормально, происходит. Нормально, все произошло нормально. Патрик. И что, теперь за ним снова ехать? 50 километров? Патрик. Ну, вот вообще нормально. Человек, вот я с ним поговорил, да, я его немножко успокоил. Он тоже в шоке на твоей реакции, В шоке. В чем в шоке от моей ну, реакции? Потому что, ну, фактически ты его даже не выслушал. Да ок, вообще. Просто такой, пум и все. Валей. Я что, должен кого-то выслушивать? Я хочу купить мотоцикл, я плачу деньги, да, я понял, его покупаю. Все. В 99%, точка 9%, да, люди были бы счастливы. Такому раскладу. В ночи отдают фактически. И мотоцикл за 5 минут все по цене не торгуясь это великолепие но нам попался вот как раз вот этот 1% процент и он думает что ты невменяемый а я вменяемый окей okay.